Меня зовут Елена. Сегодня я прошла первую ступень тибетских целительных техник. Привело меня к этому суета в жизни, обилие дел и очень хотелось спокойствия, ну и, конечно, на физическом уровне очень хотелось здорового тела, бодрого духа. В инициации было приятно и сказочно, потому что ты чувствовал себя будто в невесомости. Учитель передавал энергии, это очень чувствовалось. После инициации пребываю сейчас в энергетически наполненном настроении и очень хочется развиваться дальше и применять все, чему меня научили в центре, на себе. Ну и, конечно, очень хочется видеть результат, прочувствовать его на себе. Поэтому спасибо большое за все, что дал мне центр. И дальнейшие результаты и отзывы я, конечно, буду делиться ими и рассказывать. Спасибо.